Российское представительство Хавейл Мотор Рус на специальном мероприятии для журналистов сообщило в общем давно ожидаемую новость: Great Wall выведет на наш рынок свою молодую марку танк, которая специализируется на рамных внедорожниках. Таким образом, Россия станет третьей после Китая и Саудовской Аравии страной присутствия для танков. Собственно, тайны в этом никакой и не было. Еще в апреле 2021 года российским дилерам показали младшую модель Tank 300. С тех пор успели запатентовать дизайн сразу нескольких автомобилей и начали процесс сертификации обеих уже серийных машин. Официальная презентация бренда состоится в ноябре, а фактические продажи — в первой половине 2023 года. Подробные спецификации машин для России пока не известны, поэтому сориентируемся по китайским исходникам. Младший Тенк-Триста 300 — это среднеразмерный внедорожник, который построен на модернизированной платформе Хавела H9. У него приличный клиренс и возможность преодолевать броды глубиной до 90 сантиметров. Причем в Китае есть приключенческая модификация Бордер с увеличенным просветом. Передняя подвеска пружинная двухрычажка, сзади неразрезной мост. В Китае есть два варианта полного привода — автоматически подключаемый через электромагнитную муфту или классический жесткий парт-тайм. Двухлитровый бензиновый турбомотор, который сочетается с восьмиступенчатым автоматом, в России дефорсирует до 200 сил ровно. Старший Tank 500 — это почти пятиметровая машина с явной заявкой на премиум, обильно украшенная хромом снаружи. А внутри — разнофактурная кожа, деревянные вставки и алюминиевый декор. Единственный двигатель — трехлитровый надувный бензиновый V6. Ассистирует ему девятиступенчатая автоматическая коробка и 48-вольтовый стартер-генератор. Электрическую составляющую для России урежут, а мощность двигателя должна вписаться в 300 сил. Полный привод такой же муфтовый, как у Тенка 300, и как младший брат пятисотка щеголяет понижающей передачей и двумя блокировками переднего и заднего дифференциалов. Подвески тоже аналогичны. Независимая двухручажная спереди и зависимая сзади. Скорее всего, по пути в Россию автомобили слегка изменят еще и внешность. И совершенно точно будут импортными. О локализации на Тульском заводе речи пока нет. Это лишь план на перспективу. Продажами Тенков займется отдельная дилерская сеть, хотя понятно. Автосалоны будут частично теми же, что продают автомобили Хавелл.